Пусть станет невозможное возможным, Свершатся планы, сбудутся мечты. Друзей желаю, сын, тебе надежных, Чтобы с удачей был всегда на «ты». Пускай тебе везет сыночек, в жизни, Любую, чтоб легко брал высоту. А в миг, когда угроза вдруг нависнет, Чтоб дух бойцовский в сердце не потух. И по земле ступай ты твердым шагом, С надеждой, верой, с радостью иди. Пускай в душе живут любовь с отвагой, И Бог хранит на жизненном пути.